Вообще, я не представляю, почему власти молчат о том, что у нас происходит. Да это вообще какие-то необычные обстоятельства. Давайте мы с вами разберемся, что вообще происходит в этих кадрах. Да ничего странного и нету. Но есть одно «но». Эти кадры были сделаны за несколько дней до того, когда случился необычный пожар, дорогие друзья. Вы не поверите... Но на самом деле это ужасающий кадр, который никто не знает. Отсюда, а именно с самого центра НЛО корабля, вылетел необычный шарообразный красного цвета шар. И начал просто-напросто по верхушкам деревьев поджигать каждое дерево. Такие кадры были, но их почему-то удалили. Почему мне кажется кто-то что-то скрывает? А может люди знают правду про то, что на самом деле случилось? Ну вообще очень тяжело объяснить то, что это нереально. Но сами посудите, как НЛО могло поджечь целый лес, так еще скрыться? Но теперь понятно, почему все это происходило тайна от других людей. Но это также не все. В Турции такая же была канитель, как могли люди не заметить. Я даже не знаю. А посмотрите теперь вот этот видеосюжет.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 Да Вы что, в Канаде необычная обстановка, желтый лес и облака, появился необычный НЛО. Это очень странно звучит, но в 2019 году, не так давно, можно сказать, два года назад, происходили еще ужасающие моменты. Вообще, этот НЛО очень странно появился. Я, честно, понять не мог, откуда. Но есть множество интересных тайн, что вот НЛО вызывает необычные моменты. Да еще атмосфера, как может быть э, голубым. Теперь понятно, кто управляет нашей планетой. Скорее всего, мы живем в куполе, и оно меняет цвет. Посмотрите, сейчас желтый Потом появляется голубой. Но очень странно, этот НЛО издавал необычные звуки. Конечно, жалко не записал этот очевидец, но много чего странного происходит даже сейчас. Я думаю, что момент истины уже близок. И люди, и правительство вообще молчат о том, что происходит. Но вы представляете, да? НЛО появляется ниоткуда не ни возьмись. Потом множество людей... Происходит головная боль, у кого даже кровь из носа идет. Это такое ощущение, что НЛО дает давление, но не может быть магнитной бури. Я теперь понимаю все, откуда начинается. Но это, дорогие друзья, не все. это очень странно но вы еще не знаете где случилось еще одно очень интересное франция и исчез прям в тумане конечно это очень странно да и зимой во франции происходит очень множество странных таких моментов но 2020 год был очень странно вообще множество и появляются откуда не возьмись. Да и снимки есть с МКС и с телескопов, там Хаббл и множество других. Даже китайцы утверждают, что когда их не спутник летел, сопровождали неопознанные летающие объекты. Вообще это очень странно. Но этот кадр не просто странно. В этих местах творится какая-то огромная чепуха. Множество охотников видели трехметрового монстра. И не одного, а несколько Как вообще это объяснить, я честно не знаю Но правда то, что происходит на этой планете Доказывает совсем обратно Мы с вами живем в эпохах страха, ужаса, агрессии и необычных моментов Теперь думайте сами, что может произойти на этой необычной планете Ну а с вами был Тайна НЛО Спасибо за лайк и за подписку, дорогие друзья До новых встреч!